Итак, ребята, приветствую, сегодня гость передача у нас на Дербек. В общем, смотрите, вы мне предлагаете инвестировать в реликтум, причем неоднократно уже. Даже вот на прошлой неделе где-то человека три мне на ухо прожужжало, реликтум, реликтум, 1 доллар, 1 доллар. То есть идет завербовка, сейчас сумасшедшая. Я как бы не, не знаю, что вам там на рассказывали. я, допустим, ничего не вижу здесь привлекательного для себя, чтобы этот проект двигать. Объясню почему. То есть это долгосрок, долгосроком нормально отношусь, в принципе, то есть стартапов у меня много. Uh, Дам больше десяти, но, но, если бы у стартапа была бы рефералка в долларах, то это уже другой разговор. А так вы здесь и покупаете их не токены, которые неизвестно зареститься или нет. Плюс рефералку тоже в этих же токенах дают, как бы это для меня сразу минус. Плюс смотрите, они с 2019 года пытаются сделать uh, что-то грандиозное, пиздец, никому не нужны криптопродукты, и кошельки, которых вот просто тьма, тьма на рынке, куча блокчейнов, каждый второй блокчейн уникальный. Поэтому, ну, как бы, здесь ничего нет такого супер-пупер удивительно. Хотя токены еще, я в девятнадцатом году, кстати, покупал эти токены, ну, то есть, я инвестировал сюда еще тогда, когда никто не знал из тех, кто сейчас активно двигает этот проект. Я вообще на самом раннем этапе сюда заходил. И пусть, думаю, валяются эти токены, и, как бы, они вот через спустя 2 года до сих пор никуда не залистились, понимаете? Поэтому, как бы, ну, такое себе. Плюс, если даже и залиститься, это произойдет, чувствую на какой-нибудь шлакобирже, бирже, эти токены катают в цене само же MLM community. Вы даже можете посмотреть на направление такие, призм в Век, Artery Network. То есть, посмотрите просто на эти проекты. Да, они где-то там пампились, но потом просто, просто укатывали в цене прям в пол. Вот даже посмотрите на призм на век. У века я был тоже адептом. То есть, мне понравился этот проект, я верил в него. Но почему-то он тоже сейчас укатанный в пол, прям конкретно дно днищенское. То же самое артери, то есть тоже высокотехнологичная легенда, плюс разные у них там продукты, хранилища, кошельки и так далее. Где он сейчас, тоже, тоже люди не могут продать, то есть ликвидности нет, понимаете? То же самое ждет и реликтум, я считаю, то есть поначалу он хапится да, и собирается аудитория, собирается денежки, но... Под видом этого высокотехнологичного проекта, стартапа просто очередная крипто-пирамидуха, как бы обычно. Ничего, я не говорю ничего плохого за то, что здесь нельзя заработать. Здесь можно будет заработать, я думаю, в первое время, может даже не и и можно будет даже там что-то испоймать, но эта история, я считаю, не про долгоиграющий бизнес. Поэтому у меня видение такое, что реликтом это просто очередная... Та же самая технокриптопирамида под видом высокого технологичного стартапа. Обычно, если блокчейн интересен, то он интересен и даже без MLM-продвижения. То есть, конкурентов здесь хватает на рынке, кто значительно превосходит Relictum. То есть, тот же Polkadot, Polygon, Cosmos. То есть, никто не говорит, что здесь заработать в Реликтуме будет нельзя. Да, на первых порах, возможно, даже и можно будет. Вот. Но не вот эти дичайшие иксы, о которых идет речь. То есть, за счет чего? Вот, это вы объясните мне. То есть э, у меня вообще нет как бы, огня вот, рекомендовать релик. Э, ну, поэтому я сюда и не захожу. Ну, вернее, у меня есть там небольшая инвестиция, но я так-то так особо них не рекомендую. Вот лично меня зажигает вот, идея у DJ. То есть это другой страта, в который я когда-то инвестировал, там полтора года назад. То есть они сделали 80 иксов за этот период, и мне их идеи больше заходят. Плюс ко всему, они уже платят дивиденды от бизнеса, который приносит доход. То есть тут уже история про другой уровень. Тут искусственный интеллект, а это очень перспективный рынок. Я не то, что вам предлагают этот проект. Нет, я просто вам хочу донести то, что у меня уже есть куча стартапов на Дербек, и вот один из них, и, в которых я верю, и жду от них э, светлое будущее. Если брать MLM для продвижения, как бы, это следующая причина, то лично для себя старать какие-то брать попроще проекты, которые аудитории будет легко воспринимать. То есть не какой-то там высокотехнологичный сюжет с кучей кнопок в личном кабинете, понимаете? Поэтому мне даже вот лично не по кайфу такие проекты двигать и рекомендовать людям. То есть что-то попроще. Ну, я, под, я подозреваю, что вас просто замотивировали, обещая там 1-10 долларов за токи, и просто вам на волне эмоций это все доносит. И вы толком как бы не анализируя, Глубже компанию, команду э, конкурентов, бежите, с сломая голову и рассказывайте реликтум-реликтум. Как бы у меня такие просто подозрения. Пусть хотя бы для начала залистится, там уже дальше будет видно. Вот. Вы бы вместо того, чтобы ждать там 1 доллар, как бы неизвестно, когда там в далеком будущем, через 4-5 лет, возможно, при оптимистичном сюжете, вы можете вот уже сейчас э, сфокусироваться на битлайме и здесь заработать гораздо больше денег. Причем здесь история не про когда-то там, а про заработок прямо здесь сейчас. То есть вы выходите за один день, через неделю в безубыток, далее у вас остается актив, который вы можете размножать, размножать и можете из него сгенерировать три битка, ребята. Вот. Причем вы в релюктуме на дербек тоже приглашаете ни одного далеко человека. Я как бы в этом не сомневаюсь однозначно. Если стартап просто сдуется, то что будет тогда с людьми? То есть сколько этих было супер попер блокчейнов? То есть где они все? Испарились. то есть с битлами вы можете с э, буквально с тысячи долларов сделать около четырех битков, если действительно разобраться в этом бизнесе, грамотно здесь аккаунты генерировать. То есть вот посмотрите мое недавно вышедшее видео, очень познавательное, то есть э, однозначно рекомендую просмотр. Эта тема по-любому поярче, поэтому итог такой: реликтом для меня сейчас не интересен как блокчейн так и с точки зрения маркетинга. То есть, говорят о каких-то иксах, которых, ну, чувствую, никто никогда не дождется. То есть, да, где-то они могут там чуть-чуть прорваться в цене при оптимистичном сюжете, когда выйдут на биржу, если вдруг это и произойдет. Дальше чувствую MLM-комьюнити просто укатает в пол и все. Стейкинга здесь плюс ко всему нет, стартапов, на, котором стро... на которые строятся на этом блокчейне, тоже нет. Поэтому это очень, как бы, такая сомнительная инвестиция. Безусловно, это лучше, чем заносить деньги в классические пирамиды, Допустим, какие-то, которые сейчас есть на рынке, это вот Orion, Local Trade и еще много других, которые сейчас просто как грибы просто. Вот, поэтому у меня такой ответ. Пишите комментарии, ставляйте лайки, дизлайки, будет интересно ваше мнение почитать. Всем хороших заработков, ребят, новых встреч!